Вот такие тут красавцы выросли у меня. Ну покажитесь. Вот гиоцинтик. Вот такой. Тут нарциссуськи. Вот гиоцинтик. ну покажитесь. Ой, а тут мухи какие-то притаились, греются. Тюльпашки. Вот гортензия просыпается. Я ее тут в окружении всех тюльпанчиков. Нарцисики хорошенькие. Растите, укрепляйтесь. Тюльпашки. А там вот примула уже. Зацвела. О, какая ковром. Ее мне надо тоже такой бордюрчик сделать еще. Чтобы она разрасталась. Тут клубничку надо подокучить, подкормить. Тут щавель. И вот красная смородина просыпается. Ой, как холодно. Это подмерзли тут веточки. Вот это подмерзло. Ну ладно, будем надеяться, что лето будет теплым.